Всем привет! Вы на канале Anime Kun. Текст читает шики, и это топ-5 полнометражных аниме 2018 года. История финала. Продолжение. Я так счастлива, но почему-то мне кажется, что все вокруг меня ложь. Проснувшись на следующий день после своего выпускного, Кайоми Арараги осознал, что словно стал никем. Его школьная глава жизни уже закончена, а студенческая еще не начата. Его жизнь стала страшно неопределенной, но что осталось неизменным, так это странности. Странности, которые в этот раз без преувеличения изменят жизнь Кайоми и всех, кого он знает. С точностью, да наоборот. Добро пожаловать в мир парадоксов. И я хочу съесть твою поджелудочную. Одним прекрасным днем ученик старшей школы находит чей-то личный дневник, подписанный как дневник болезни. Вскоре выясняется, что дневник этот принадлежит Сакуре Ямаути, однокласснице главного героя. Прочтя его, Харуки Сига узнает, что девушка страдает смертельной болезнью. Ее поджелудочная железа перестала работать. Чтобы поддержать ее в этой нелегкой ситуации, юноша решает подружиться с Сакурой, несмотря на их совершенно разные характеры. Украсть прощальное утро цветами обещания. Макия родилась в отдаленном от цивилизации поселении, Йольфу. Те жители которого перестают стареть достигнув подросткового возраста пусть она и оказалась обделена родительской заботой ее жизнь безмятежна и ничем не примечательна. разве что временами посещает терзающее чувство одиночества все меняется в один момент когда армия соседнего государства вторгается в поселение с целью захватить одну из дев племени маки и взрастить от нее не наследника престола в то же время ее подруга Лейли, самая своенравная и свободолюбивая девушка в поселении, оказывается в плену у солдат и разлучается с любимым, бесследно исчезнувшим в пепелище. Чудачество любви не помеха, положись на меня! Перед зрителями предстает новая история о жизни Юты и Рики во время их третьего года обучения в старшей школе. Школьная жизнь ребят подходит к концу, но Рика так и не смогла вылечиться от синдрома восьмиклассника. Близятся школьные экзамены, и нужно думать о будущем. И тут из-за работы Тока собирается переехать в Италию, прихватив с собой и младшую сестру. В результате школьные друзья из клуба предлагают Юти, который не желает расставаться со своей любимой, сбежать вместе с ней. С этого момента и начинается путешествие двух влюбленных по всей Японии. Моя Геройская Академия. Два героя. Идзека и Всемогущий прилетает на остров Ай-Айланд, где встречает старого друга Всемогущего Дэвида Шилда и его дочь Мелису. Также, по различным причинам, на этот остров прибывают другие участники класса А1. Пока они веселятся и празднуют, на острове появляется некая злодейская группировка, с которой ученикам Геройской Академии придется сразиться. And I pray, on the back.